Второ, как и вся, весь магический инструментарий в моей программе и в моей школе, не подразумевает диагностику и гадание как конечную форму. И курс Таро, который мы проходим, точно также не вписан туда с системы диагностики как обязательный эффект. Мы используем большие и малые арканы Тара для того, чтобы опять же, они в качестве магического оператора определенной системы, воздействуя на сознание, изменяли в нашем разуме понимание этого мира, а в этом мире нашу прописку в нем, то есть уровень наших прав. Для этого мы используем карты Таро, как больших, так и малых арканов. Диагностика по Тару, не, повторяю, не предусмотрена у нас как обязательная программа. Но как и любой магический оператор он вполне способен считать информацию с окружающей реальности, но интерпретация этой информации пойдет исходя из методологии канала, к которому он принадлежит. А карты Таара принадлежат к древним восточным традициям, а именно египетской, шумерской и иу шумерско вавилонской иудейской. Иудейская традиция закончила формирование методологии, и все, что мы сейчас имеем, связанное с картами Тара, как привязка к дереву Сефирод, в основном методологически сделано ими. И поэтому интерпретация карт Тара, не учитывая их методички, не представляется возможным, а у них своеобразный взгляд на мир и своеобразная система считывания человека и пространства. Я даю вам немножко более глубокую методику по большим арканам Тара, которые дерево Сифирод максимально отвязывают от иудейской интерпретации, то есть привязывают его в большей степени к другим системам. Исходя из этих систем, возможна и интерпретация. Когда мы с вами, возможно, дойдем до курса Тара то я вам там расскажу, каким образом через эту методологию можно заниматься интерпретацией. Если вы будете изучать Тара по другим системам, по другим методикам, то, соответственно, и методика интерпретации раскладов будет даваться этими же системами, то есть методички от той системы, которая породила саму методику. Вот. И вы, соответственно, будете считывать информацию и дальше уже метод, что называется, индивидуального подбора и индивидуальной проверки. Старайтесь если вас все-таки тара влечет и вас оно интересует, а вас оно интересует и влечет, насколько я помню наш с вами разговор, старайтесь не ограничиваться одной системой, познайте их все. Есть классическая тара Райдера Уайта, например, с которой работаем мы, есть тара теней, есть тара темной стороны, есть тара друидов, есть тара вампиров. Если вас это интересует, познайте их все, выберите свой метод. Каждый метод дает свои, свои характеристики, свои возможности, свои включения. Более того, каждая магическая школа, которая имеет оккультные корни в средних веках, она обязательно имеет в своем арсенале какой-то из элементов тара работы. Если вы нащупаете тот метод, который в большей степени потар, который в большей степени подходит вам, вы через этот метод сможете приблизиться к пониманию и той школы оккультной, магической, которая, возможно, в вашем сознании найдет больше, и ваше сознание в ней найдет больше возможностей.